Добрый день, друзья! Мы остановились в прошлом видео, когда был прогноз на 22 год, последнее видео на YouTube-канале, там рассматривался гороскоп по ведической системе и ключам из индийской астрологии. У нас шел разговор о том, что у России на этот один год включилась випарит Раджа-йога. И это особая царская, то есть Раджа – это царская. Особая йога Ямараджа – бога Дхармы, бога справедливости, и он также бог смерти и посмертного суда. То есть он один в нескольких ипостасях. Когда включается эта йога, то гороскоп показывает победу. Но при условии сначала трудно, и даже кажется, что победы не будет, или она как бы не очень однозначна или проблематична, а потом она в одночасье переворачивается, эта йога как бы переворачивается и становится непобедимой раджи-йогой. Сначала трудно, очень трудно, а потом стремительно все меняется в нашу пользу. Почему я говорю «нашу»? Потому что гороскоп, вот вы его а, видите на экране, а, был сделан на Москву. И это именно для России, а не для кого-то другого. У других государств такой ситуации нет. Еще я говорила, что такой же гороскоп получила Индия. Но сейчас разговор о России. И он будет действовать до 21 марта 2023 года. Потом включится новый гороскоп на следующий 2023-2024 год. То есть это годичный гороскоп. И на следующие года мы будем говорить не сейчас. В последнем видео говорилось также, что может быть смерти каких-то первых лиц государства, каких-то из первых лиц государства. Нашего президента мы здесь не рассматриваем. И, и на эту тему я тоже выпустила ролик про мою встр... там история про мою встречу с Путиным на YouTube канале он выложен есть. И сказала там, что не надо искать даты смерти для него, что называется не дождетесь. Вы посмотрите на этот рисунок. Это Раджа-йога, это соединение с Сатурна в обители и Марса в экзальтации в восьмом доме. Это и создает эту Раджа-йогу. Итак, у нас из жизни ушел первый президент СССР Горбачев. И вообще ушли из жизни все лица, причастные к развалу СССР. А также смерть Елизаветы II, чьи предки также были причастны к развалу уже Российской империи и гибели царской семьи. Возможно, что это, кстати, не последняя смерть царской семьи. Эта часть прогноза сработала. Еще я говорила, что будет поворотный момент в районе 20 мая. Открываются двери на события, которые окажут сильное влияние на ход событий. Вот 20 мая это была сдача Азова и Мариуполя, это была наша промежуточная победа. Когда я говорю, что открываются двери на события, я имею в виду совокупность факторов в астрологическом анализе, которые как бы открывают дверь на значимые события. Это мой термин, и я как-то уже по привычке его применяю. Такие двери как бы открываются, и они были еще в июле, но мы проскочили мимо. Причины я не знаю, но возможности для рывка были. У нас идет а, затягивание событий. Я раньше в своих роликах говорила, что а, все надо делать вовремя. Задержка может быть чревата не всегда, а, но часто, что события дальше пойдут по более жесткому сценарию. Дело в том, что в астрологии занимаются временными циклами. И если на какое-то время предполагается, что могут происходить какие-то события, а они не происходят, то откладывается на более поздний временной цикл. Там идет наложение одного сценария на другой, поэтому бывает, что более жесткий сценарий. Но не всегда, но обычно так это так чаще. Бывает, конечно, что некоторые события откладываются по каким-то другим причинам и в более поздние они как раз более благоприятно проходят но это реже потому что все-таки надо как-то успевать все делать вовремя вот знаете как в астрологический такой пример, что вот если мы, например, посадим картошку в феврале, то это рано, то есть она не вырастет, она замерзнет и будет ждать весны. То есть есть время для каких-то событий, они должны вписываться в определенные рамки. То, вот здесь это имеется в виду, что затягивание событий именно с астрологической точки зрения. Следующий поворотный момент для нас открывается около 20 ноября, плюс 3-4 дня, ну приблизительно так. Но прежде чем говорить о конце ноября, нам предстоит пережить два затмения. Первое затмение будет 25 октября, частичное солнечное затмение. 14.01 по московскому времени, которое будет видно в России на европейской части. И вообще да, линия проходит по европейским странам и затрагивает европейскую часть России. Там, где затмение видно, а, а, как правило, именно на этих территориях оно больше всего и срабатывает. И вы можете видеть на экране, там отмечена а, в Накшатра Барани, а, а, она как раз, эта Накшатра управляется, Ямараджам, то есть это его затмение, и в этот момент вот эта раджа-йога, она наиболее начинает работать. Дальше у нас будет затмение, лунное, полное лунное затмение, 8 ноября 22 года в 14 часов по московскому времени, видно оно не будет. И об этих затмениях коллеги, также указано ось, что это на оси Накшатры-Барине, об этих затмениях коллеги-астрологи написали уже очень много, и я повторяться не буду, расскажу то, что никто не написал и не рассказал. У нас в этот раз снова повторяется ключ Древней Индии, который был в прошлом году при затмениях 19 ноября и 4 декабря 2021 года. Там было расстояние между затмениями меньше 15 дней а также было три воскресенья, при этом Марс и Сатурн были в квадратуре. Сам ключ, он так и звучит, что если затмений а меньше 15 дней, и есть или три воскресенья, или три субботы, или три вторника, и выделенные положения, напряженные между Марсом и Сатурном, или кого-то из них одного, то срабатывает ключ, который говорит о том, что будет, может быть война. И вскоре после этих затмений начались события в начале в Казахстане и было ощущение о том, что может быть на этом все и закончится. И я эту ситуацию рассматривала в том видео, где я говорила про прогноз на год тигра. Я анализировала это в своих видео. А немного позже, 24 февраля, началась специальная военная операция на Украине. И по этому ключу древнему видно, что это было заданное события, заданные затмениями. И военные действия были бы в любом случае. В этом году, вот вы можете видеть уже сегодняшние затмения еще раз, два вместе. В этом году между осенними затмениями еще меньше расстояния, 14 дней. И будет три вторника, что еще тяжелее, так как вторниками управляет Марс. И также Марс входит 30 октября в ретрофазу, вблизи серединной точки между затмениями. Слава Богу, не прямо, сам, не прямо в саму точку в серединную, но вблизи нее, там в Орбисе это происходит. И гороскоп, вот поворот и перехода Марса в ретрофазу. У нас сейчас срабатывает снова древний ключ, говорящий о больших военных действиях. А если война уже идет, то ужесточение ситуации. Также важная информация. Обратите внимание, когда два года подряд возникает такая ситуация, и так как было четыре затмения в эти два года, имеется в виду там, где были маленькие расстояния, не вообще в, в течение года, в, в течение года их а, по 4, и так и 2 года это 8, то, в общем не буду вас путать, то есть это имеется в виду 4 затмения, где было а, маленькое расстояние, а, то а, говорит о том, а, вот этот ключ а, нам говорит о том, что нам предстоит 4 года воевать. Там, где произошли четыре затмения, между ними маленькие расстояния. И эти четыре года – это не только Украина. Просто четыре года нам придется находиться в состоянии борьбы и, возможно, уже на других территориях. То есть ситуация с Украиной не будет четыре года длиться. Вот. Но нам предстоят еще и другие территории. И я, вот, к сожалению, не смогу сказать от какого года надо вести отчет этих четырех лет. То есть, в древнем ключе об этом не сказано. То есть в, от 21 -го года или от 22 -го. будем надеяться, что отчет пойдет от 21 -го года. То есть тогда нам остается еще три года, год уже прошел. Но жизнь покажет. Новые поворотные моменты можно ожидать, как я уже сказала, около 20 ноября. То есть открываются другие новые двери на кардинальные какие-то изменения событий. И далее нас ожидает очень сложный декабрь. Марс выйдет из ретрофазы, Марс все это время будет в ретроградной фазе, до 11 января. Но его петля еще не закончится. Полностью закончится петля Марса. Она будет длиться до 18 марта 2023 года. А В этот момент, когда Марс находится в петле, он становится очень злым, агрессивным и даже, можно сказать, свирепым. Это связано еще также с особым склонением Марса, в котором он будет находиться долго, что бывает нечасто до апреля 2023 года. Не буду вас загружать астрономическими тонкостями, но поверьте, что это очень серьезный еще один показатель на то, что эти затмения зададут очень тяжелый тренд надолго. То есть, но ну, на полгода это точно и самый ранний конец микроцикла затмения будет длиться до начала мая 2023 года. И вообще надо сказать, что 23-й год будет для нас труднее, чем 22-й. Я об этом раньше говорила в видео, и сейчас опять в предыдущих своих роликах я опять могу подтвердить, что 23-й год будет сложнее. Но более детально о прогнозе 23 года поговорим не сейчас, позже. Вернемся к грядущим затмениям. В связи со свирепым Марсом нам надо вспомнить одну историю. Она нам поможет осознать ситуацию. И вот посмотрите на экран, на рисунок здесь изображен парашурам с секирой, ну или с топором. Был в Индии, в Древней Индии, такой герой парашурам. Это шестое воплощение Вишну. Переводится как рама с топором. То есть ему Шива даровал нерушимый топор и научил его всем видам боевого искусства, то есть небесным видам боевого искусства, божественному оружию, божественному искусству. На рисунке, так как он сам воплощение вишну, он сам бог, на рисунке вы видите изображение а топор, вот топор похож на секиру. Хотелось бы спросить наших военных, а есть ли у нас такое оружие, которое называется секира? Вот кинжал мы слышали есть. А если у нас такой секир башка? Ну, в общем, я шучу, конечно, но намекните, пожалуйста, в чате, если можно. А мне вот интересно, есть ли у нас такое название оружия. Парашурама – это а, супермарс, который у нас сейчас включится. Считается, что Вишну принял такой образ для того, чтобы покарать и избавить мир от притеснения правителей, воинов и царей, которые потеряли голову и совсем сбили с пути Дхармы, утратили почтение к священным писаниям и к святым. Они, вот эти вот правители, они относятся к сословию к шатриям. Кто такие кшатри? Это управленцы, все виды управленцев, то есть это и министры, и там более низкие управленцы, то есть это все кшатрийское сословие и воины. Вот эти это сословие в то время, когда воплощался Парашурама, потеряли разум и потеряли веру. Парашурам не только уничтожил всех кшатриев с лица земли, он просто стер их с лица земли но и уничтожил их до двадцать первого колена. В это трудно поверить, но он воплощение Бога. И если надо освободить землю, то он пришел и это сделал. И я что-то вот в Ведах нигде не читала, что Парашурама мучился совестью, когда очищал землю от деградирующих шатриев. Не надо занимать двойственную позицию в священных писаниях при выполнении долга, об этом не написано. Наоборот, если человек выполняет долг, то он уже не, не должен в, метаться в сомнениях. И у нас даже есть такой пример, тоже из, вот, например, Бхагаватт там тоже описана история, когда Арджуна вдруг в какой-то момент заколебался и не хотел воевать. Он сложил оружие и сказал, на той стороне много моих родственников, я не буду их убивать. И тогда вот эта священная песня Бога, Кришна ему сказал о том, что ты должен, ты, ты должен выполнять свой долг, я все решаю, то есть я Бог, я, я за всех решил судьбу каждого. Вот, и тебе ничего не остается, как выполнять свой долг и покрыть себя славой и войти в историю как великий воин. Если же ты не будешь воевать, то все равно будет так, как я решил. То есть все демоны, негодяи погибнут, но ты покроешь себя позором. Поэтому. И в итоге мы знаем, что Арджуна воевал и был великим воином, потому что если Господь что-то решил, то он всегда найдет способ, как делать. И насколько я знаю, то, что я читала про Парашурама, то после того, как он уничтожил всех шатриев на земле, но ну, те, которые голову потеряли, безумных, ну в принципе, на тот момент он их всех уничтожил. Он совершал великие аскезы для очищения, он сам на себя их наложил. И после этого очищения он остался в пределах земли. Пишут, что есть такие легенды, что он до сих пор находится на земле, в своей сварупин на тонком уровне Гималаев, и он следит за событиями на земле. И если нужно дать какое-то оружие для защиты праведных, то он его дают через ученых, так чтобы было, была возможность защищать, защищать слабых и, и, и тех людей, которые занимаются духовным развитием. А вот, поэтому вот насчет мучений совестью в парушюраме нигде не было написано. И еще, то есть он, самое главное – это выполнять свой долг, который предписан свыше, вот, о защите тех людей, которые просят об этой защите. И тут вот я хотела еще поделиться одним моментом. В свое время я задавала вопрос индийским садху, гуру своему, и также одному Махатме. То есть я в разное время разным святым людям задавала такой вопрос. В ведические времена, когда вот была сатия юга Трета-юга, это были благостные времена, и при этом в священных писаниях сказано, что существовала смертная казнь. И я просила, вот скажите, как это понимать? Кали-юга – это эпоха лжи, деградации, а в то же время идет пропаганда отмены смертной казни. Как это объяснить? Как понимать с духовной точки зрения, что в святые времена смертная казнь как раз существовала? Вот. И ответ был такой. То есть нам надо его услышать, этот ответ. Он не мой, а ответ от святых людей. Что Джива... Но имеется в виду человек с большой буквы. Человек а, а, получает наказание, если он получает наказание по приговору смертную казнь в этой жизни, то это благо для его души. Он в этой жизни расплатится по карме и в дальнейшем его душе путь будет легче. Вот такой ответ. Это ну, некоторое отступление, не по теме сегодняшней. Но я давно хотела поделиться этим мнением святых людей, потому что ну, вот такой ответ у них. Итак, согласно ведам, Парашурама специально принял воплощение на Земле, чтобы навести порядок, восстановить справедливость и защитить слабых. Это его миссия Марса. То есть действие. Марс это действие. Есть время рассуждать, а есть время, когда надо делать. Понимаете? Делать, а не рассуждать. Приходит время супер Марса. Вот в момент этих двух затмений приходит время супер Марса. Эту энергию надо повернуть на правое дело и завершить то, что не было закончено нашими дедами. А энергия будет очень большая. Я ни в коем случае не даю советов нашим военным. Я как астролог и как мистик описываю ситуацию, чтобы помочь ее почувствовать, как говорится, оседлать волну на благо России. Вот, потому что энергии будут очень мощные, и это время действий. Я еще хочу сказать нашим воинам, ну, у кого есть возможность, поделитесь этим видео. Многие добровольцы, просто люди по призыву или давно уже воюющие, это воины с прошлой войны, которые погибли а, на той войне, ну вот, Великой Отечественной, и у них может быть дежавю, что это уже было, или я здесь был, или я здесь это видел. А, вот что-то такое, вот прям картинками возникать. А, так вот, я хочу сказать, что это так и есть, это не иллюзия. В этой войне сейчас эти воины, которые с прошлой войны, они не погибнут дважды за одну и ту же не погибают. Они будут как бессмертные у тех, у кого есть такие дежавю. Для наших ребят военных, у кого нет таких ощущений, вы все равно воины, но не с этой войны, а возможно там с Крымской или еще с каких-то других войн, где воевали наши русские воины. И сейчас, кроме ангела-хранителя, который есть у каждого человека, сейчас уже выстраивается небесное воинство на тонком плане, свыше особо будут помогать. Над каждым воином есть ангел-хранитель и дополнительно небесный воин. Вот так это видится с тонкого плана. Ангел-хранитель у каждого человека есть. Но плюс к этому еще будет, не то что будет, они уже есть, небесные воины. Как они будут помогать? Это, что называется, вовремя чуть голову отвел или вовремя еще как-то. Вот прям, знаете, чудеса будут в этом плане. Будут сохранять наших людей. Поэтому здесь самая главная вера. И я еще хочу вот напомнить, что у нас есть вот эта схема, которую мы рассматривали, когда было пророчество от Хари Кришна Даса о повороте вектора времени. Нам предстоит суровое время, и я вот хочу напомнить, что по проекции вектора времени 22-й год проецируется на 86 год, а это год Чернобыля. И надо приложить все усилия, чтобы не было ничего подобного. Опасность есть. До марта это возможно. Какие-то специальные организованные катастрофы возможно. С каждым месяцем... Такая возможность становится меньше, но она еще остается. Поэтому до весны опасность всегда есть. Особенно применение какой-то грязной бомбы, провокации или же с атомными станциями, или еще с какими-то катастрофами это реальная опасность. Это действительно так. Это я по гороскопу вижу, конечно, не как военные. Вот. И еще мы я не говорю про финансовую панику и финансовый кризис, но это мы отдельно поговорим. Вот Я хотела больше сейчас сказать про это затмение, которое включает суперэнергию Марса и которые как раз мы должны повернуть себе на пользу. Так как для нас, тем кто в тылу сейчас главное, только верить в нашу армию и верить в нашу победу без паники и страха. Вера самое главное, она может все. Время предстоит суровое, и всем нам удачи, друзья. До встречи.